Упражнение 4-3. Новый, новая, новое, новые. Морской, морская, морское, морские. Красивый Красивая Красивая Красивая Синий Синие синие зеленый зеленая зеленая. Зеленые. Голубой, голубая, голубое, голубые, холодный, холодная, холодная, холодные. Теплый, теплая, теплые, теплые, хороший, хорошая, хорошие, хорошие, популярный. Популярная, популярная, популярные. Большой, большая, большое, большие. Старый, Старая Старое Старые Железный Железная железные, Железные Пассажирский Пассажирская, пассажирская, пассажирские. Центральный, центральная, центральная, центральные. главный, главное, главное, главные. широкий, широкая, широкое, широкие. Дорогой, дорогая, дорогое, дорогие Японский, японская, японское, японские Китайский Китайская, китайская, китайские. Вьетнамский, вьетнамская, вьетнамская, вьетнамские. Корейский, корейская, корейское, корейские. Русский, русская, русское, русские. Желтый, желтая, желтая, желтые. Электрический, электрическая, электрическая, электрические. Технический Техническая Техническая Технические Восточный Восточная Восточная Восточные.